Если вот вам нравится такой вот мужчина, который неблагополучный, не благополучный, ну, не очень такой адекватный, какой-то такой, например, непонятный, там, не знаю, может, безработный, бухает там, сам не знает, чего хочет, там, живет одним днем, одним днем, да? и вот что-то вот в нем... Что-то в нем вставляет. Я думаю так. Я думаю так. Если посмотреть, собрать вот все вместе, получается, что он дает этой женщине то, в чем она нуждается. И надо понять ее потребность. Что же он ей такое дает? Может быть, эта женщина, она чересчур чур рациональная, через у нее все по полочкам, чересчур она зажата. А он вот весь такой хаос, хаос как бы дает энергию, дает какую-то жизнь. Быть, вот. да. То есть вот, например, если она порядок, а он хаос, тогда вместе будет прикольно. Они будут друг друга взаимодополнять. Мы же, мы же разбираем, почему тянет. Да. Вот, а тянет всегда. Нас тянет к тому, что нам важно, а важно нам то, чего у нас мало. То есть вот надо искать основную потребность, которая не закрыта. И, и посмотреть, что же этот чел дает такого. То есть у него какой-то есть ресурс, который у этой женщины нету. Вот. И тут я это ответую одинаково для всех. Нужно брать эту женщину и исследовать, чего же у нее там дефицит.